Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Сергея. У него следующая ситуация. Сергей планирует работать на торгах по вопросу с дебиторской задолженностью. Вопрос следующий. Стоит ли открывать ИП или можно работать в качестве физического лица? Давайте сначала разберем, что такое дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность – это, по сути, долг или предприятием или физического лица перед другим предприятием или физическим лицом, например, за какой-то полученный товар, за который еще этот должник не рассчитался. И покупая дебиторскую задолженность, этот должник будет выплачивать эту сумму долго уже вам. Когда вы покупаете дебиторскую задолженность на торгах по банкротству, вы можете приобрести ее значительно дешевле, чем сумма этого долга. Например, вы покупаете дебиторскую задолженность сумму 1 миллион рублей на торгах у банкротства за 100-200 тысяч рублей. Это действительно очень выгодно. А как же все-таки работать на торгах у банкротства с дебиторской задолженностью? Стоит ли открывать ИП или можно работать как физлицо? Если вы планируете постоянно приобретать дебиторскую задолженность, чтобы взыскивать эти средства, то есть постоянно получать доход и прибыль, в этом случае вам рекомендуется открыть ИП. Если вы планируете использовать дебиторскую задолженность для обогашения своего долга, или только один раз приобрести дебиторскую задолженность и вообще работать на торгах, тогда все же работаете как физическое лицо. Но здесь один важный момент, если вы все-таки планируете покупать дебиторскую задолженность постоянно и постоянно зарабатывать в этой сфере, но вы еще новичок и еще ни разу не работали на торгах, вы ни разу не работали с дебиторской задолженностью, я все же рекомендую вам начать как физическое лицо, и затем, когда вы отработаете эту схему, после 1-2 сделок, только после этого переходить к открытию ИП. Я желаю вам успехов, зарабатывайте на дебиторских задолженности, зарабатывайте на торгах по банкротству, будьте профессионалами, получайте доход, если вам понравилось это видео, ставьте класс, если вам Интересно следить за этой темой, если вы хотите зарабатывать на торгах, на дебиторках, на квартирах, подписывайтесь на наш канал, мы каждый день отвечаем на вопросы наших подписчиков. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, пишите их прямо под этим видео или в специальных разделах в наших соцсетях. Всем отличного настроения и всем пока!